Картина природы и животных, обитающих в своей среде, могут как и умилять, так и заставлять сопереживать олененку в данном примере. Давайте для начала послушаем видеофрагмент в варианте со спокойной и умеренной музыкой.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 И вот мы уже начинаем переживать за олененка. У нас создается впечатление, что за ним охотятся, и что-то нелицеприятное должно случиться. Я приведу вам еще пару примеров того, как музыка может повлиять на восприятие сюжета. В данном видеофутаже, снятого приемом таймлапс, при помощи торжественной музыки я попытаюсь вызвать у вас чувство воодушевления и героизма. А поменяв на синематик или трейлерную музыку, мы получаем совершенно иное восприятие картины в целом. Кино и мультипликационные...